И вот этот день настал. Год назад я начал цикл роликов про историю перестройки в БССР. Записал один, записал второй. И тут началась вся эта безумная политическая свистопляска. И как бы стало не до БССР. Зрители активно требовали делать ролики про текущие политические события. Однако ситуация малость успокоилась в стране. И появилась возможность вернуться к начатому. Тем более, я думаю, это будет многим интересно. Августовская политическая история, которую мы недавно видели, и та самая перестроечная, они между собой связаны довольно сильно. Вы, может быть, слышали про такого человека, как советник Тихановска и Франк Вечерка. Вся эта история, про которую я буду говорить сегодня, просто невообразима без его папы и мамы. Как бы они тогда жгли просто напалмом, и если их выкинуть, то истории не получится. И мне кажется, что... он это все оставило, как бы, довольно значительный отпечаток на сознание его, их сына. Вы, может быть, слышали про советника Тихановского Александра Добровольского. Он тоже будет в нашем повествовании. Да, что там говорить? Александр Григорьевич Лукашенко уже был в первой серии нашего сериала и появится наверняка еще не один раз. Многие говорят, что то, что было в августе, произвело какое-то неизгладимое впечатление и просто перевернуло сознание людей. Спешу сообщить нашим юным зрителям, то, что было в августе, это, может быть, десятая часть от того, что было в перестройке. Уж там-то переворачивало сознание по-настоящему. Поэтому начнем, наверное, как это обычно бывает в предыдущих сериях. Рекомендую, кстати, две предыдущие серии пересмотреть, ну или, или посмотреть, если вы их еще не видели. В первой серии мы попаданцами нырнули в 88 год. Как мне кажется, это такой год, когда события и в СССР, и конкретно в Беларуси просто решительно сдвинулись с места. И та же самая партийная номенклатура советская, которая вообще не знала, что такое политическая оппозиция, столкнулась внезапно с довольно такими агрессивными напористыми оппонентами. Еще не было Белорусского народного фронта, но четыре творческих союза и молодые неформалы, как бы объединившись в некий блок, объявили этих номенклатурщиков в Андее перестройки и развернули с ними решительную борьбу. Во второй части мы немножко погрузились в тему этих самых четырех творческих союзов и поговорили о феномене советских творческих союзов вообще и почему они такие резкие. А в этот раз я предлагаю нырнуть попаданцами уже в 80-й год и попытаться разобраться, что за молодые неформалы такие. Почему в 80-й год? Ну Потому что массовая неформальная молодежная... Практически националистическое движение появилось где-то на рубеже 70-х, 80-х годов прошлого века. То есть они, может, себя не заявляли как националисты, но как бы, они активно занимались возрождением белорусского фольклора, имея в виду некоторые политические цели. А что такое молодые неформалы? Это не панки, рэперы, скинхеды. Молодые неформалы, молодыми неформалами в ту эпоху называли любое, любые низовые инициативы там, культурного, социального, еще какой-нибудь толка, которые не находились внутри советского комсомола. То есть, была главная молодежная советская организация комсомол, которая курировала всю молодежную политику. А были вот эти самые неформалы, которые были где-то с краем, за пределами комсомола. Они, не подумайте, как бы не были в контрах с комсомолом. Если бы они были в контрах, то они бы были уже диссидентами, их бы преследовали, они бы не получали там залы под мероприятия и так далее. Просто у комсомола стояла задача этих молодых неформалов опекать, помогать им и мягко направлять их в нужное государство и партии русло. А у молодых неформалов как бы стояла противоположная задача пользоваться поддержкой, но русло как-то выбирать свое и немножко отклоняться. Как то было, например, можно приведу пример из воспоминаний Арины Вечерка. Мы выпустили газету «Погоня», повесили на мехмате, а потом на физфаке. Это был 1981 год. Все было прекрасно. Меня зарегистрировали в комитете комсомола, главой был бригадин, дал Зеленую улицу, поддержали преподаватели. Проректором был Шушкевич, бумаги у него подписывали. У нас на Мехмате работали профессионалы, и для них человек, который занимался белорусской культурой, был только плюсом. Я на политинформации рассказывала, что белорусского происходит. Мало того, мы были под влиянием демократизации в Польше, и я рассказывала, что говорит Радио Свобода и что пишут официальные газеты, а просила дискутировать на эти темы. Все было хорошо, пока Татьяна Осопович пришла и увидела, как здорово на мехмате поддерживается белорусское дело. И вдохновенно написала про нас в газету «Белорусский университет». И тогда пришли историки с четвертого этажа в наш деканат и комитет комсомола, и сказали, что погоню носили фашисты на рукаве. чего наши все были в шоке. Потому что преподаватели были ветеранами ВОЗ. ВОВ. Великой Отечественной войны. А во-вторых, что это за пропаганда радиосвобода и демократизация такая. и мне вынесли выговор по комсомольской линии. А скал -то тоталитаризма, как он есть. Тут, мне кажется, все прекрасно. И радио свобода, и, то, что... и погоня, и то, что историки спустились с четвертого этажа только публи... после публикации в газете, и то, что все были в шоке. Я подрезал эту цитатку из замечательной книжки Майстрона «История одного отсюда». Как это принято в нашем сериале, ссылки на все книжечки, которые можно найти в интернете, будут под роликом, вы можете как бы... Сами, так сказать, почитать и ознакомиться, я даже рекомендую это сделать. «Майстровня» – это спела драматичная «Майстровня», по-русски песенно-драматическая мастерская». Это первая организация более-менее массовая белорусского студенчества, которая вот именно ставила целью возрождения белорусской культуры там образца начала 20 века и иногда задумывалась о каких-то политических моментов. Мне вот эта книжка очень нравится, это именно сборник мемуаров деятелей того времени». Он написан так ностальгично, как будто для своих, и поэтому вот иной раз в интервью они будут рассказывать про там жесткое антисоветское подполье, а вот здесь они еще и про комсомол расскажут, например. <связь> Тут вообще возникает в данном нашем ролике некоторые вопросы с источниками. Не слишком ли много мемуаристики. <связь> и надо признать, что есть такая проблема. То есть литература по теме, она либо мемуарная, либо апологетическая, либо мемуарная и апологетическая. Поэтому со своей стороны я скажу, что если мы говорим о фактах, каких-то фактах реальности, политической реальности, то я обычно их не беру на веру и пробиваю их там в альтернативных источниках, например, в государственной прессе того времени, как она смотрела на это все. Вот. Но поскольку нас сейчас интересуют не столько факты, а мировоззрение этих людей, Собственно, чем они думали, что у них было в голове и чего они хотели То мы все-таки приходим к тому, что лучше всего о том, что у них в голове могут рассказать они сами Поэтому в этом ролике будет много прямой речи Ссылки на источники опять-таки будут под роликом Итак, мы с вами попадаем и ныряем в 80-й год, когда движ начинается И что мы видим? Мы видим что-то Типа, если вы смотрели фильм «Белые росы», если не смотрели, то можете посмотреть. Там не Минск, конечно, огромно, а по-моему, но, мне кажется, атмосфера позднего БССР неплохо передана. В значительной степени это еще очень провинциальный, очень советский и во многом крестьянский город. Э, как говорили тогда, сено на асфальте, горожане в первом поколении, и вот это ГЭЧ белорусская, оно в речи еще как бы довольно массово слышится. Но... Бойкая литературная белорусская мова ⁇ это уже маркер определенного человека. Вот эти ребята так и вспоминали, что как бы самые, как они знакомились между собой. То есть хороший способ, ты слышишь человека с бойкой белорусской мовой, подходишь, знакомиться, и оказывается, что он, он там по 90 позициям свой. Итак, вот если бы мы поместились и приземлились в Минске 80-го года и решили где же нам найти белорусского молодого националиста, то мы могли бы попытаться остановить человека с бойким белорусским и спросить у него. И он бы мог нам сказать, если бы не застремался. А, но поскольку мы попытаемся из будущего, то мы и так знаем, где их искать. Филфак БГУ. Самый такой рассадник. А, после этого ну, им там предоставляли помещение, они могли собираться вполне легально, а после этого им предо предоставляли помещение в Дворце культуры профсоюзов. Чем они там занимались? Как, несложно догадаться из названия, песенно-драматическая мастерская. Они собирали и пели белорусские песни, и все драматизировали. И распускали метастазы в другие вузы, и не только вузы страны. И еще их можно было встретить на мероприятиях, которые они проводили. То есть они устраивали реставрации, о традиционных белорусских обрядов, там купали, гукани, весны, коляды. Вот считается первым таким в их истории как бы массовым выходом коляды 80-го года, когда группа довольно большая студентов, обрядившись какие-то там козлиные шкуры еще непонятно во что, ходила там по центру города, пошли к своему любимому писателю Короткевичу. кто-то вызвал милицию и милиция за ними бегала недоумевая. Почему советские молодые люди это делают? Естественно, они все пытались это мягко, но расставлять некие свои акценты вокруг всего этого. То есть, например, у них было... Они любили ставить пьесу «Царь Максимилиан». То есть, это вот был их коронный номер, так сказать. Сама пьеса... Царь Максимилян, если вы погуглите, это народная пьеса. Например, Россия начинается русской народной. И известна она где-то там с конца 18 века на пространстве там, от Бреста до Урала, как минимум, может и дальше за Урал. То есть ее ставили именно какие-то любительские народные театры. И по сути, по сюжету своему, это, ну, как бы такой... Религиозное произведение, то есть в основе сюжета лежит религиозная фабула, детали варьируются, но в общих чертах есть царь Максимилиан, который по каким-то причинам, плохая жена или еще какое-то злое влияние, отказывается от веры предков. То есть, либо от христианства в пользу язычества, либо там, от православия в пользу католичества, это уже может варьироваться. У него есть сын Адольф, который против того, чтобы отказываться от веры предков. Адика казнят, и он попадает в рай. А царь Максимилиан как бы остается. Но все понимают, что в загробной жизни у него все будет плохо. И естественно, как бы молодые люди, вот они с одной стороны ставили, возрождали традиции русского народного театра фактически. Но с другой расставляли акценты, что он так, чтобы это выглядело, как вот те, кто вырогся мовой белорусской, их будут черти в там жарить. Вот так, собственно, они проводили свое время. Действовали они. В основном легально, и незадолго до своего закрытия в 1984 году Майстронин даже получила, кажется, от и грамоту за пропаганду белорусской народной культуры среди школьников Минска. Правда, в 1984 году произошел эксцесс. Эти ребята организовали несанкционированный пикет... Знак протеста против сноса Минского театра, старого на Площади Свободы. Как они сами заявляли, все получилось довольно спонтанно, и мне кажется, этому можно верить. Это, кстати, недалеко от этого самого Дворца профсоюзов. Вот они шли собираться, увидели, что сносят здания, сбегали, нарисовали плакаты в духе «Уничтожается памятник культуры» и вышли с этими плакатами. Милиция обалдела. В Беларуси и Минске 1984 -го года не было несанкционированных пикетов. И на них обрушился вал репрессий. Ну, во-первых, их забрали, правда, потом отпустили. Одну девушку исключили из консерватории. И чиновники стали очень недобытельно относиться к этому бренду Майстроуна. И, в общем-то, даже забрали у них помещение в, в, в Дворце профсоюзов. Вот, Но, как бы... Мастерская прекратила свою деятельность, но люди, которые ее составляли деятельность, не прекратили и в общем и целом не скучали. По этому поводу я тут еще одну интересную цитату приведу. Кстати, это мой вольный перевод на русский, потому что в оригинале все цитаты на белорусском. И может быть, если я где-то, кому-то кажется, некорректно перевел немножко, читайте оригинал. Заранее приношу извинения. Вспоминает поэт Михаила Немподистов, автор многих известных текстов для белорусских рок-групп. Я ушел в армию в 83 а последние письма в 85 -м. Эти два года м измени... За эти два года полностью изменилась страна Советский Союз. Харевский пишет, но ну это его друг. Все, утвержден план реставрации Минска. Восстанавливаются монастыри, а в Троицком предместе открывается музей татарское предместье целиком реставрируется. И это забавно читать. Потому что теперь татарского предместья нет уже. Монастыри до сих пор не ясно будут сносить или реставрировать. Доминиканский костел и монастырь так и не сделали. Теперь там дворец республики. Так что интересное было время. Я привел тут статус, чтобы показать, как вот человек, который немножко выключился из тусовки, внезапно обнаруживает, что нас вроде как бы разгромили и распустили, но то, что, чего мы требовали, теперь делает действующая власть. Собственно, как я уже говорил, «Маэстро» не исчезла, но ее месте те же самые люди образовали э, клуб имени Владимира Короткевича. То есть, э, белорусский писатель Владимир Короткевич, имя любимый, как раз умер в 1984 году, они действовали как его фан-клуб. В 1987 году уже появляется та самая толока, о которой мы говорили в первой части нашего сериала. Она появляется уже как общество защитника памятников архитектуры. И уже в 1988 году перестройка идет полным ходом, она смело и активно пьет кровь из белорусской номенклатуры на разных круглых столах. К тому времени учитывать мнение молодых неформалов стало уже строго обязательным. В 1987 году происходит такое мероприятие, как Первый сойм белорусских суполок, на котором Организуется конфедерация белорусских суполок. И уже из этих слов, суполка это сообщество, и уже из этих слов конфедерации СУЭМ можно понять, что суполок стало много. То есть сообществ аналогичных майстроуни и талаки, и стало осталось сильно больше. У них появились там клоны или филиалы в областных центрах и не только в областных. там Появился рок-клуб и еще что-то там. И вот уже Конфедерация белорусских суполок начинает выставлять прямо политические, прямо политические требования. Но о политических требованиях и экономических требованиях мы скажем немножко позже. А пока я бы поговорил о том, как, собственно, что у них творилось в головах, чем они думали, о чем они мечтали и из каких источников черпали, так сказать, идеи и вдохновения. Я тут волюнта волюнтаристки составил топ-3 главных культурных артефакта тогдашних адрадженцев. Если кто-то попытается оспорить, оспорьте в комментариях. Если кто-то хочет дополнить, дополните в комментарии. Итак, почетное первое место Микола Ермолович. Чтобы продемонстрировать его важность, я подрезал еще одну красивую стату. Товарищ как бы, не особо известный, поэтому я не буду говорить, кто это. По сути, это был 81-й или 82-й. Я уже пошел в армию, и Генник, ну, его знакомый, принес мне в часть песенки белорусские. Сказал, на тебе песенки белорусские, учи. Я знал зачем. Наша парнатовская тусовка, это выпуск 80-го года. Мы уже поездили по Вильням, прошли ликбез по истории Беларуси. Мы уже читали Ермоловича и знали, что нам надо спасать нашу Беларусь. Поэтому зачем, мы не спрашивали. Мы шли и пели. Парнатовская тусовка. Парнат – это ныне гимназия, колледж искусств имени Охремчика, кажется. Тогда это был интернат для одаренных детей. Детей, одаренных по теме каких-либо искусств. Собирали в этот интернат, где они налегали на искусство плотнее, не отрываясь, так сказать. Ну и баловались национализмом, как мы видим, потихонечку. А, в общем, как бы, Микола Ермолович, преподаватель белорусской литературы в Молодеченском педагогическом институте, уже в достаточно солидном возрасте под полтинник, решил заняться белорусской историей и смело опрокинул все... Господствовавшие до этого представления об этой самой белорусской истории и об истории Великого княжества Литовского. Я думаю, может быть, сделать отдельный бонус-треком ролик про то, почему и в чем был неправ Ермолович. Но сейчас, как бы скажу, что даже вполне национально-сознательные историки, они признают, что Ермолович важен для них как будитель, человек, который вдохновил, который вернул в историю патриотизм, который зажег сердца, а не, как, а не как исследователь на исследование которого стоит опираться. В чем заключалась основная идея Миколы Ермоловича? В том, что княжество Литовское образовалось, историческая Литва это такая небольшая территория возле белорусского города Новогрудок в западной Беларуси, и из этого у него следовал смелый вывод. В Великом княжестве Литовском не литовская шляхта угнетала белорусских крестьян, как это подавалось в советских учебниках, а практически наоборот. Белорусская шляхта угнетала просто всех подряд по кругу и смело доминировала на просторах всего этого великого княжества. Там господствовала белорусская мова, белорусская шляхта и княжество литовское было белорусским государством. Поляки, русские и литовцы украли у нас историю, украли эту шляхту, изобразить белорусов, какими-то лапотниками и крестьянами, которые вечно обижены. Это произведение он как бы написал и издал в самоиздате, оно ходило среди столичной, не только столичной интеллигенции. И вот мы видим, что вооружившись этим знанием, люди не спрашивали зачем, а просто шли и пели. Второе место в нашем топчике людей, оказавших самое сильное влияние на тогдашних деятелей Белорусского Возрождения, мне кажется, Владимир Короткевич со всем его творчеством вообще. Если кто вдруг не знает, то это достаточно известный популярный белорусский писатель, которого любили читатели, особенно дети, он действительно имел массовую популярность и такой наш запоздавший Синкевич немножко, творил в духе национального романтизма. Дело в том, что... Как я уже сказал, эта публика, национально так немножко озабоченная, она очень сильно тяготилась белорусской лапотностью вот этой вот. И я еще приведу одну цитату, чтобы вот показать, насколько. Тут у нас снова Парнатовская тусовка. «Однажды Кубай пришел и сказал...» Ну, это преподаватель приходит на лекцию, в общем-то. «Однажды Кубай пришел и сказал...» «А вы знаете, что у нас все было другим?» «Вы думаете, белорусская культура – это какие-то а вы посмотрите на портрет Радивилла. Вот наша культура. Городской костюм был таким. И если Микола Ермолович дал вот этот образ белорусской шляхты, которая доминирует над всем все-таки интеллектуалом и любителем истории, то Короткевич своим творчеством дал такого долгожданного белорусского шляхты, и белорусского рыцаря самой широкой аудитории. То есть, если мы там вспомним какое-нибудь его произведение в духе ладья Роспочи, ладея отчаяния, то вот этот сюжет, где рыцарь играет со смертью в кости, ну, он не сказать, чтобы свежий оригинален. Хотя и довольно талантливо изложен, но это белорусский рыцарь из Рогачева и белорусский шляхтич. И это многое меняет. Поэтому Короткевич пользовался огромной любовью этой молодежи. То есть, когда они проводили коляды 80-го года, они шли Короткевичу. Когда они ставили своего царя Максимилиана, они звали на премьера Короткевича, и он приходил. И когда Короткевич умер, они назвались даже в его честь там, клубом имени Владимира Короткевича. Поэтому как бы, если Ермолович продвинул идею в глубину, то Короткевич раздвинул его вширь и сделал это сугубо эстетическими способами. За что его, конечно, в общем, можно уважать. Серьезный такой парень. Ну и на третье место в нашем топе я поставил Ларису Генюш. Хотя это, наверное, для более узкой аудитории не совсем для всех, но мне кажется, оттуда растут корни очень лояльного отношения белорусской национальной оппозиции к коллаборации времен Великой Отечественной. Забавные, кстати, забавные параллели. Если русские националисты той эпохи, там 60-х, 70-х, чуть раньше, чтобы причаститься к России, которую мы потеряли, ездили общаться... К гражданской жене колчака тимирева то белорусские да, националисты ездили к Ларисе Геньев в поселок Зельва. Я тут еще одну хорошую цитатку приберу. Это, по-моему, Сергей Дубовец. Основа в моем вольном переводе на русский: мы знали и посещали Зоську Верас и Ларису Гениюш. Но каждый такой оазис посреди песка был исключением из правил денационализации. Помню, с каким увлечением майстровцы говорили про белорусское возрождение начала прошлого века и 20-х годов. Про страдавнюю аристократию ВКЛ, про ее этикет и мировоззрение, которые так противоречили всеобщим стереотипам про небратство и уравниловки, среди которых воспитывались мы. Мы готовы были отправиться на край света, чтобы увидеть живого белорусского аристократа или довоенного профессора Наздема. Ну, найти довоенного профессора Наздема или аристократа им не удалось, но найти пожилую коллаборационистку они смогли. Итак, Лариса Гениуш. Лариса Гениуш была генеральным секретарем довоенной Рады БНР. Последний глава довоенной Рады БНР Василий Захарко, когда он постав... При смерти, находясь в 1943 году, завещал руководящий постыв Ради БНР в Белорусской Народной Республике. Не знаю, где он на самом деле жил в эмиграции в Чехии, У него вокруг него уже не было ничего, кроме очень узкого круга единомышленников. Но он завещал, что Микола Абрамчик станет президентом, а Лариса Генюш генеральным секретарем. Микола Абрамчик после этого успешно сбежал на Запад и продолжил активную деятельность, про которую вы можете посмотреть наш ролик про Раду БНР. А Лариса Гениуш осталась в Праге. И там в 1945 году ее обнаружили советские спецслужбы. Чехия сначала не выдавала Ларису Гениуш советским спецслужбам, но в 1948 году в Чехии пришел блок к власти во главе с коммунистами, ее лишили гражданства и передали в Советский Союз. Советские спецслужбы были очень довольны, у, нее накопили, у них накопились некоторые претензии. Да, Лариса Гинюш не была каким-то особым кровавым палачом, который там лично ответственен за кровь белорусских там граждан. Но она, например, участвовала активно в, в, в Втором Всебелорусском съезде 44 -го года, который проводили гитлеровцы. Она лично знала весь коллаборанский бамонт. Она со своим мужем участвовала в подписании э, письма белорусской интеллигенции Гитлеру. Можно сказать, что это не такие большие преступления, в общем и целом были и более страшные люди, но тогдашняя советская Фемида рассудила иначе и с мужем им впаяли по 25 лет лагерей на далеком севере. Правда, после того, как умер Сталин, срок скостили и Читогенюш вышла на свободу и ей разрешили поселиться на, на малой родине в поселке Делево. Еще известный, как бы, достаточно факт, что Лариса отказывалась принимать советское гражданство, настаивая на том, чтобы ее выдали, например, в Чехословакию или куда-нибудь. Вот. Но советская власть ее не хотела выдавать, в советской Чехословакии не хотела принимать, поэтому она жила без гражданства. Ее муж устроился по специальности работать доктором в местной поликлинике, и, судя по воспоминаниям, Самой Ларисы она там тоже какое-то время работала медсестрой или каким-то вспомогательным персоналом. Ну и заодно служила объектом вдохнов... вдохновения, преклонения и паломничества юных белорусских националистов. Что она им рассказывала, я не знаю. Но логично предположить, что рассказывала, она примерно то же самое, что изложила в своих мемуарах. В 80-м году она закончила свои мемуары и передала рукопись через надежных людей в столицу на хранение до лучших видимо, времен, ну или для того, чтобы ее все-таки читали. И, кстати, если мы попаданцами бы опустились в 80-й год не в Минск, а в поселок Зельва, то мы могли бы наблюдать интересную картину. А что это за молодой человек с по городами, стрёмно оглядываясь по сторонам? А это же Михаил Чарняуски, опасаясь слежки КГБ, вносит рукописный рисунок Денишу в столицу. Я эту книжку прочитал, и вы ее можете прочитать, потому что сейчас она обильно доступна в интернете. Ссылка опять-таки будет. Называется «Наспорить», «Исповедь» и есть еще аудиоверсия под названием «Птушки без гнездов», «Птицы без гнезд. С озвучкой актрисы Зинаиды Бондаренко. То есть, если вы предпочитаете аудио, там с такими артистическими всхлипами все это подается, то можете послушать аудио. Более того, есть даже фильм, сняли в начале 90-х по этой книжке. Он есть в Ютубе, можете посмотреть даже фильм. И вот, прочитав это произведение, я бы сказал, что оно пустое и исполнено такого нарциссизма и самолюбования, что немножко иногда аж плохо становится. Но что оттуда можно почерпнуть? Что оттуда могли почерпнуть эти молодые люди? Они могли почерпнуть, что коллаборационисты, весь этот коллаборационистский бамонт, это, в принципе, хорошие люди и честные патриоты белорусщины. Просто вот жизнь сложилась не так. Куда-то, может, стряли, но хотели они для Родины сугубо хорошо. И как бы то, как с ними часто обходилась советская власть, это плохо. В общем, нормальные, милые ребята. Можно почерпнуть... Хотя это не очень обильно рассыпано, что Лариса Гинюш осталась пещерной расисткой. То есть, э, в словечки типа жидкие, носатые, черные, они там регулярно, совершенно регулярно всплывают. Даже бывает еще интересней. Грузия сейчас гордится, как она сумела одним своим представителем уничтожить миллионы славян. Кстати... Лариса считала, что Сталин уничтожил как минимум миллиона 40-50. И авторитетно, как человек бывший там, видимо, несла эту цифру в массы и рассказывала про ну, 40-50 не меньше. Еще ее, пожалуй, можно назвать первой белорусской пролайфершей. Мне просто, честно, очень понравилась цитата, поэтому я хотел ее вернуть. Я не сплю ночами и думаю, что если мы выживем и досчитаемся какого-то количества земляков, случится чудо. Родится нас мало кровавые руки советских гинекологов потрошат без перерыва бедных женщин. В общем, у бабушки был довольно специфический взгляд на реальность, в том числе и на политическую. И если предыдущие авторы как бы не представляли из себя ничего такого плохого и страшного, но ну интересуются молодежью культурой, но ну почему не могут быть альтернативные взгляды на историю? То здесь мы подходим к интересному вопросу, а куда смотрел КГБ? Потому что, во-первых, КГБ, кстати, как генюз жила под назором КГБ, ну за ней как присматривали, а, вот то уже явно попахивает какой-то антисоветщиной слегка. Наверное, не то, что надо рассказывать советским молодежи. И тут вообще есть более интересный вопрос, насколько вот э -э, эта субкультура, там условно маэстроуни, талака, вот эти реставраторы культурных традиций, насколько они были антисоветскими. То есть у меня нет прямо такого однозначного ответа, потому что Часть из них была, часть не совсем. А, об антисоветской составляющей свидетельствуют, например, самыздат, который они пытались издавать в первой половине 80-х. Вот, в частности, известны две два таких самыздатовских листа. А, люстра Дзен, Люстра Дней и Бурачок. Бурашок это, насколько я понимаю, творческий псевдоним Франтишка Богушевича. Ну, короче, так, это не, это не про а, Вот. А есть в этих ваших интернетах несколько сохранившихся экземпляров, которые мы тоже дадим ссылку. И вот, например, просматривая люстру Дзен, я там нашел удивительную статью о том, что коммунисты должны исходить из... Исторических культурно-исторических условий начинается это так. И вот давайте посмотрим, что культурно-исторические условия в разных странах социализма разные. Больше того, даже в разных республиках. Они а замечали ли вы, что в Прибалтике производительность труда в два раза выше, чем в России? Я, кстати, не знаю, откуда они эту цифру взяли. Они а замечали ли вы, что в Прибалтике нет очередей, а вот в России они всегда есть? И это, наверное, связано с историческим развитием. Вот вы почитаете русские сказки, там Иван дурак, все ленивые и так далее, а белорусы трудолюбивые, у них все сказки про трудолюбивых, а при поляки еще более трудолюбивые. И потому что мы прошли долгий исторический путь с Литвой и Польшей, мы отличаемся от вот этих ленивых и так далее. То есть я не буду пересказывать полностью, там довольно большой текст, кинем просто ссылку, желающие, кто как-то по-белорусскому худобедно читает, смогут эту люсту заценить самостоятельно. Но вот тут опять-таки возникает вопрос, куда смотрел КГБ, это весь попахивает разжиганием. И у меня как бы на этот вопрос, почему бездействовали органы власти и не попытались их подтянуть за разжигание, ответов есть несколько. То есть я не уверен ни в одном, просто несколько версий. То есть версия 1, это то, что в субкультуре существовало как бы два этажа, две ступени, и большая часть этих людей действительно... Заботились в основном о реставрации белорусских песен, переживали за белорусскую культуру и так далее. Более узкая часть, узкая, более узкий круг пытался формулировать некую идеологию, пытался вот лезть в эти темы там коллаборационистов, каких-то вот этих вот да, дрязг между народами. И по странному стечению обстоятельств этот узкий круг представлял собой в большей степени детей номенклатуры, часто в высшей номенклатуре. То есть там... Бурачок-то кто выпускал? Франк Гричурко, Сергей Дубовец, там Алис Суша. У одного папа в Госплане, у другого в милицейской газете. И если бы их, в общем, начать за это прессовать, это бы могло перерасти, в том числе и в чистку своеобразную <laughs> в верхах белорусской номенклатуры. Очисток а мы не видели с 30-х годов и в эпоху Брежневской кадровой стабильности, ну и после Брежневской такой особо не приветствовалось. Ну, и со своей стороны они бы могли бы заявить, что вы нас угнетаете. А посмотрите, что делается в России. То есть, вот этот про. Параллель про Анну Тимиреву не единственная параллель. На самом деле, в Москве были точно такие же тусовки русских националистов, которые встречались там с бывшими белоговородейцами. Вся ну, часть культурной тусовки, все эти Глазуновы, Михалковы и так далее, были почти открытыми черносотенцами, И их никто не репрессировал. чего бы, собственно, начинать белорусских репрессировать. Может быть, если бы ситуация в стране начала развиваться как-то иначе и в верхах задули другие ветры, возможно, они бы напустили собак и их бы порвали, но в верхах началась перестройка и в 1985 году было уже, в общем-то, поздно и с этими людьми уже надо было считаться. Но я скажу, что если бы я там был партийным идеологом каким-нибудь или, не дай боже, агентом злого КГБ, то я бы обратил внимание на один тревожный звоночек, который произошел ровно в том же самом 1980 году, в который мы сейчас приземлились. Это выглядит все очень невинно. В 80-м году Витебский театр поставил спектакль «Клеменс». Но мне кажется, это довольно-таки важно. И чуть позже, там, в 82-м, 83-м, кажется, они уже гастролировали в Минске, собирая аншлаги из белорусских интеллигентов старого образца и из вот этой молодежи. В чем как бы смысл спектакля? На самом деле его недавно снова ставили. То ли в 16-м, то ли в 18-м году есть на ютубе постановка Гродненского театра, правда, там отвратительное качество звука, я, честно говоря, не осилен. Но, в принципе, мы можем приблизительно понять: если в лом смотреть это качество, прочитав саму эту повесть литовского писателя Казиса Сая под названием Кремльс. И суть примерно такая: живут в, в глубинах каких-то там лесов и чещеп некая община крестьян они бедные, но высокодуховные. У них есть молодой поэт и музыкант, который играет на всем, чем угодно. Сочиняет классные стихи, и все это слушают, и все его любят, и все довольны. Но тут приезжают купцы по реке и втюхивают им, продают высокопроизводительного быка. Задорого. Бык начинает решительно улучшать породу. У них появляется много молока, творога и всего-всего-всего. Но так и казалось, что... Этот самый бык Клеменс не взлюбил поэта и вообще песни, музыку и так далее. И когда поэт или кто-то еще начинает петь, плясать или что-то подобное, бычара начинает быковать. Всех бодать и вообще. И в общем, становится вопрос или-или. Или бык, или поэт. И естественно, вот эти гадкие крестьяне выбирают быка, а поэта прогоняют. Поэт страдает. Ходит, плачет. Потом делает заточку. Из, из чего-то там, из какой-то железяки. В спектакле поет. И Гэты, час, и латни, лат не назавседы. И это время это, этот строй не навсегда идет и режет бычару этой своей заточкой бык погибает. Поэта пытаются судить. вот Но потом прощают он снова поет прекрасные песни. И пускай молока уже не так много, но зато духовность возрастает. И все вроде бы хорошо. Но тут приплывают опять купцы. И привозят какого-то коня высокопроизводительного. И мы уже понимаем, что сейчас поэта, такого прекрасного человека, вот это быдло это, сменяет снова на какую-то скотину и на колбасу. Тут, знаете, вот у Маркса есть понятие класс в себе и класс для себя. То есть, вот как бы, пока рабочие не осознали своих интересов отличных, вот там, например, буржуазия они класс в себе. А когда они осознают интересы и начинают за них бороться, они становятся классом для себя. Тут не класс, конечно, тут цех. Но в это, это был, мне кажется, момент, когда вот эти творческие союзы, эта молодежь, они осознали себя вот этим цехом для себя. Они не для того, чтобы там общество нести. Они вот провели эту разницу между народом, который выракся мовы. Кстати, да. Вы тут даже еще стишок Короткевича вплели. Разочитаю. Край согнулся в спине. Край боится размовал про волю. Край изгубил свою мову и машиной песни напил. Нелько верить у Бога, Калион такое дозволил. Тяжко верить у Люсов, Калион такое стерпел. Вот мы хорошие, благородные поэты, хранители национальной культуры не можем верить в этих своих людей, которые вот забыли про мову, которые это стерпели. Мне кажется, впервые в этом 80-м году вот было <coughs> артикулировано это различие. Если мы хорошие интеллигенты, есть этот какой-то немножко странный, немножко недостойный нас народ. А в 1988 году, во время, до во время и после этого съезда белорусских суполок, уже подъехало что-то похожее на социально-экономическую программу преобразования Родины. То есть, если мы, глядя спектакль Клеменс, так сказать, пытались усиками уловить тонкие вибрации их мысли, то сейчас мы уже получаем что-то вроде официального документа, в условиях уже достаточно как бы демократии и возможности свободно высказывать свое мнение. И тут я кратенько пробегу по обращению инициативной группы конфедерации белорусских супологов и белорусской молодежи. Ссылка будет тоже под роликом. 88-й год. И, собственно, что эти люди хотели для страны, наконец это не, они это сформулировали более-менее открыто. Я начну с цитаты, довольно забавной. А Как мне кажется, на нас с надеждой и беспокойностью смотрят народы Эстонии, Латвии и Литвы. Они ждут нашего присоединения к могучей волне всенародного подъема, который катится по Прибалтике. Присоединение Белоруссии, отметим этот момент, к такому подъему за руку безвозвратности революционных перемен в Прибалтийских республиках и во всем Советском Союзе. А значит, наш интернациональный долг. Меня просто очень забавляет этот момент, когда читаешь перестроечные документы наших начинающих либералов и националистов, не можешь отделаться от мысли, насколько же они глубоко советские люди. То есть все советские речевые, смысловые штампы, они воспроизводят вот абсолютно полностью. Это просто, что называется, забавный факт. И теперь кратенько по... Тем пунктам, которые предлагают эти люди. Я по понятным причинам, программа довольно большая, можете сами посмотреть, остановлюсь только на тех пунктах, которые, что называется, вот заноза и зацепили, там как-то странно выглядят. Это будут не все пункты, там есть масса хороших и разумных вещей про там, равный доступ различных политических сил в СМИ, многопартийность, там, отмена статьи про руководящую роль КПСС, свободный выезд за границу, то есть ничего страшного, демократизация. Но с другой стороны, внезапно в разделе демократизация появляется, например, пункт, что КГБ БССР должно быть подчинено Верховному Совету БССР. Там при Верховном, комиссии, при Верховном Совете должна быть создана специальная комиссия, которая будет управлять белорусским КГБ. Не знаю, что называется, как будем делить иностранную агентуру. Это у нас белорусский бонд, это украинский. Бог его знает. Но тут явно мы видим виды на будущие парламентские выборы. И вот если мы придем в белорусский парламент, это уже в принципе более-менее просматривалось, что выборы какие-то будут. То Тут мы еще и КГБ будем руководить. Очень важное место занимает суверенитет. Тогда люди не могли, ну или по крайней мере не рисковали, пробовать заявить об однозначном суверенитете и о выходе из составе Советского Союза. Но это все как бы завуалировано подается. Для начала предлагается сделать отдельное гражданство БССР принять всех людей, которые живут в БССР в это гражданство. И вот есть как общее советское гражданство а внутри него БССРовское, скажем, зачем не очень понятно, но, пожалуй, это развивается в следующих пунктах. Например, в пункте экономика сразу заявляется, что народное хозяйство Беларуси должно быть переведено на хозрасчет. Но это модная мулька тогдашней эпохи. Про этот хозрасчет говорили все. Что же подразумевается под полным хозрасчетом? В первую очередь передача всех предприятий, находящихся на территории БССР, в едине БССР, правительство БССР, парламента БССР. А на самом деле, примерно половина предприятий, причем самых, самых высокотехнологичных, самых новых, находилась подчинении союзных министерств. Местные власти руководили те... Тем, что попроще, постарше, чем проще управлять, что не включено в большие общесоюзные цепочки. А вот самое-самое фамильное серебро, оно общесоюзного причинения, и хорошо бы передать его полностью нам. Обмен товарами с другими республиками Союза идет через свободный рынок на основе вот взаимных договоров между поставщиком и покупателем. То есть, какое-то плановое хозяйство у нас, по сути дела, устраняется. Выплаты БССР в союзный бюджет – Определяет Верховный Совет СССР, но с согласия республики. Видимо, это должно выглядеть как такая торговля. Дайте миллион. Миллион не можем, можем полмиллиона. Как-то так. А масса, но масса таких перестроечных, как бы, экономических очевидностей. Вот передача всех предприятий в аренду или в коллективное управление, в коллективную собственность трудовых коллективов. Организации могут... Делать цепочки кооперации только с согласия низовых звеньев, то есть вот если там какое-нибудь дорожно-строительное управление захочет, оно войдет в большую дорожно-строительную сеть, а если не захочет, то, видимо, не войдет. После всего этого предлагается повысить уровень жизни. Еще интересный пункт экология очень. А, буквально так. Главная причина критической экологической ситуации в республике – произвол союзных ведомств. А, поэтому, чтобы исправить ситуацию с экологией, надо передать всю собственность в ведение Белорусской Советской Социалистической Республики. Ну, короче, введение Минска. И проблемы с экологией будут решены. А, говорится о безъядерной зоне, об остановке и об остановке строительства вредных предприятий всех. Это на самом деле... Самые новейшие подразделения Белкалия, там вот Азотов, всех этих. То есть наше нынешнее фамильное серебро, которое приносит в бюджет денежку. Между прочим, эти люди в горячке экологической хотели тогда это приостановить. Но самое интересное, мне кажется, находится в разделе «Нация, язык и культура». Если в экономике мы, по сути, повторяли, на самом деле, общесоветские тренды, видимо, не очень вдумываясь на прохозрасчет, аренду, про эту автономию всего, то культура тут у нас аутентичная, поперла. То есть, заявляется, что мы исходим из того факта, что белорусская культура находится на грани уничтожения и исчезновения. Мы проводим знак равенства между культурой и нацией. И если исчезает культура, исчезает нация. Мова – это душа народа. А, соответственно, надо принимать экстраординарные меры. Кстати, впервые артикулируется, что ради спасения белорусской мовы надо отказаться от русско-белорусского двуязычия. И тут я позволю себе снова цитату. Сохранение и развитие национальной культуры должно быть приоритетной задачей государства. Все крупные экономические, строительные или иные проекты должны проходить экспертизу общественных экспертных комиссий и органов культуры на соответствие национально-культурным интересам белорусского народа. Восстановить приоритет народоведческих нарук и улучшить их финансирование. И вот зацените, как элегантно проблема так поставлена и даже немножко перевернута. Вот мы говорили про убий убийство быка и про вот этот народ который разменял интеллигенцию на колбасу, а тут незатейливо предлагается поставить эту интеллигенцию во главе буквально угла, которая будет определять экономические вопросы, строительные вопросы. То есть специалисты по национальному возрождению, специалисты по исправлению денацифицированных белорусов, потерявших мову, они становятся в такой постановке вопроса вообще главными в стране по всему. Я бы сказал, что это очень амбициозный план и забавный пример того, как можно много лить демагогии, а потом сказать, ну, просто главными должны быть мы. На этом я, пожалуй, сегодня закончу. А в следующей серии, если мне случайно не придет других идей, видимо, имеет смысл проговорить про общеперестроечный контекст, что происходило вообще в стране и что сделало возможным появление вот этого всего. Так что. Пока. До новых встреч. Ухожу готовиться.